А следующая песня, которая, которая была написана после оранжевого света, не знаю, до сих пор ее считаю, наверное, самой-самой-самой. Молитва. Остывает вечер Моей горсти за навески сока срывает ветер, Только не сорвись рук не. Свет разлитый голосом охрипшим жибчу в ночи, странную, какую, да молитву. Господи, дай ему терпение и сил, Господи, веру ему и смирение. Если о помощи он мне просил, за него молю, преклонив колени. Господи, дай ему терпение и сил Господи, веру ему и смирение, Если о помощи он не просит, За него прошу, преклонив колени я. залог на за окнами ведемся, Берегу.